У девушки за печкой компании И распевая песенки усами шевели, Поужиная дружно и ложатся на бочок Четыре неразлучных таракана и свечок, как-то на всю орату Яду старик добрил, С и за печь отразу, Чтоб охладить их пылью. Ночью он спал спокойно. Полез на печь, а там... Да! Веселая компания запичкаем сидит И, успевая песенки, пусами шевели Сожрались аппетитом ядовитый порошок Четыре неразлучных таракана и свечок Влюблен наш дед И перед тем, как лечь взял и динамита Развратил все печь Стоит убрать в углу. А там веселая компания на камешках сидит, И распевая песенки, усами шевели, Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок, Чикпили неразлучных таракана и мячок У дедушки запечка печкой компания сидит компании И распевая песенки, усами шевели, Поужиной дружной ложатся на бочок. Четыре неразлучных таракана и свечок Как-то на всю арабу Яду старик давнул В слепах запечь отравил Чтоб охладить их пыл Ночью он спал спокойно Утром полез на печь А там веселая компания запечкаем сит и, распевая песенки, усами шевели, Сожрались аппетитом ядовитый порошок, Четыре неразлучных таракана и свечок. Влюблен наш дед И перед тем, как лечь, Всяду и динамита Развратил все печь. Пута стоит за головой, убрать в углу, Веселая компания на камешках сидит, И разбивая песенки, Усами шевели, Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок, не неразлучных таракана и мячок